Добро пожаловать на полноценный гайд по повышению FPS для чайников и для продвинутых пользователей в том числе. Сейчас я покажу вам самые эффективные, и что не менее важно, самые актуальные способы по повышению FPS в CSGO. Здарова, меня зовут Владислав, и перед началом видео я хочу попросить тебя замерить твой средний FPS до и после применения всех способов его повышения. И написать его в комментариях. Погнали к способам. Итак, первый на сегодня самый банальный и актуальный способ это переустановка винды. Да, да, именно она. Та самая переустановка операционной системы, которая поможет справиться с большинством проблем и ускорит работу всех программ долго зацикливаться на этом банальном способе мы не будем и сразу же перейдем к следующему неважно переустанавливали ли вы винду или нет у вас по-любому есть на компьютере программы и некоторые из них могут запускаться вместе с запуском вашей системы а некоторые из них могут быть для вас абсолютно бесполезны именно для этого стоит отключить их автозагрузку сделать это можно двумя способами с помощью диспетчера задач либо же с помощью посторонних программ например как лари утилита или CC Cleaner. чем будете пользоваться вы решать вам но сейчас я покажу вам сразу два способа первый способ с помощью диспетчера задач его достаточно просто открыть, перейти в автозагрузку и отключить все ненужные программы. У меня, как видите, уже нет. Либо же воспользоваться программой, в моем случае говорю Утилита 5. Здесь достаточно лишь перейти в менеджер автозапуска. Я думаю, практически во всех приложениях он будет называться именно так. И отключить все ненужные программы вот здесь. Следующим способом будет правильная и грамотная настройка винды. Для того чтобы это сделать, нам нужно открыть меню поиска и зайти в меню параметр. Здесь по очереди нужно будет настроить разные пункты. Для начала зайдем в систему, и здесь в уведомлениях и действиях отключим все ненужные уведомления. Также в питании спящем режиме можем поставить никогда чтобы наш экран никогда нету еще здесь есть функция контроля памяти которая может быть у вас включена по дефолту ее я советую отключить она конечно может приносить пользу однако она будет использовать ресурсы нашего компьютера которые нам нужно сохранить далее заходим в пункт приложения и здесь мы можем удалить все приложения которые вам не нужны здесь будут отображаться все установленные приложения на вашем компьютере также кстати здесь есть пункт автозагрузка через которую также можно отключить автозагрузку приложений далее заходим в пункт игры и здесь видим xbox Game Bar, который нам обязательно нужно отключить также мы отключаем запись клипов далее переходим в игровой режим и здесь каждый уже решает включать его или нет, потому что на разных компьютерах он работает по-разному. Большинству этот режим помогает, однако не всем, поэтому это индивидуальная настройка, которую вы должны настроить сами. Сеть Xbox мы не трогаем. Далее заходим в специальные возможности, идем в голосовые функции и здесь я советую отключить голосовые функции. Также здесь в клавиатуре можно отключить залипание клавиш, которое может иногда срабатывать, особенно часто это проявляется в Minecraft, если вы понимаете о чем. Далее заходим в меню поиска и здесь отключаем вот эти три галочки. Далее заходим в пункт конфиденциальность и здесь отключаем абсолютно все галочки. Конечно, если вдруг вам что-то нужно, хотя это вряд ли, можете прочитать сами и убедиться в том, что вам это не нужно. Также в разрешении приложений убираем галочки в тех приложениях, которыми вы не пользуетесь. Например, уведомлениями не пользуюсь и удаляю, убираю отсюда галочку. Далее заходим в пункт обновления и безопасность» и здесь мы можем, во-первых, проверить наличие обновления, то есть обновить винду, а также в дополнительных параметрах можем отключить обновление винды, если вдруг оно вам не нужно. Для следующего способа нам нужно открыть папочку, нажать правой кнопкой мыши по этому компьютеру, открыть его свойства. Далее справа выбираем дополнительный параметр системы, вы их не видите, но я думаю вы сами найдете, вот они. Далее мы идем в пункт быстродействия и выбираем здесь обеспечить наилучшее быстродействие. Однако я советую вам оставить сглаживание неровности экранных шрифтов, иначе шрифты станут прям очень плохими. И лично я ставлю вывод эскиза вместо значков, чтобы вместо иконки в фотографии у вас было ее содержимое. Далее в поиск мы пишем панель управления. Здесь нам нужно выбрать пункт мелкие значки и зайти в пункт электропитания. Здесь у вас скорее всего не будет этой самой максимальной перерывной. Ее для начала нужно активировать. Для того чтобы это сделать, нужно нажать сочетание клавиш Win R и написать сюда PowerShell. После чего скопировать команду из описания, вставить ее сюда и нажать просто Enter. После чего у вас разблокируется эта самая максимальная производительность. Также продвинутые пользователи могут активировать себе Bitsum Highest Performance, то есть самую-самую максимальную производительность. Подробнее об этом я рассказывал в этом видео по подсказочке справа сверху. После чего мы возвращаемся в эту самую панель управления, идем в бренд от защитника Windows и отключаем здесь все, что нам не нужно. То есть отключаем все. Идем в изменение параметров уведомлений и везде ставим отключенную. Далее идем в включение... Выключение защитника Windows И также отключаем здесь все Далее будет способ для немножко продвинутых пользователей Конкретно мы будем отключать защитник Windows Если вы уверены в том, что вы не скачаете на свой компьютер вирус Можете это делать Для того, чтобы собственно это сделать Нам нужно вернуться в параметры Зайти в обновление безопасность И здесь войти в безопасность Windows После чего зайти в защиту от вирусов и угроз И здесь зайти в управление настройками После чего убрать абсолютно все галочки Далее нам нужно нажать сочетание клавиш Win R и написать сюда regedit Заходим в редактор реестра и Далее переходим по следующему пути, который будет находиться в описании, как и все, собственно, остальные команды. Переходим сюда и здесь нам нужно будет создать следующий файлик, а именно нужно создать DWORD 32 бита. Его нужно будет переименовать, можно нажать F2, вставить из описания Disable spyware, открыть его, выдать значение 1 и перезагрузить компьютер. После чего нам нужно нажать правой кнопкой мыши по рабочему столу, персонализация, зайти в цвета и здесь отключить эффект прозрачности. Что ж, это были самые главные настройки по оптимизации винды. Теперь можно переходить к настройкам самой игры. Итак, для начала нам нужно будет удалить CSGO, если она у вас была установлена. Перед этим обязательно нужно будет сохранить конфиг. Далее мы идем в сообщество и мастерская Steam и в поиске пишем Counter-Strike Global Offensive. После чего справа мы видим ваши файлы, а конкретно ваши подписки и отписываемся от всех ненужных карт только после того, как мы сделали это действие, мы можем устанавливать игру заново. После установки игры, нам обязательно нужно будет зайти в нее для того, чтобы проскипать все ненужные интро и у вас установился DirectX. Теперь нам нужно правильно оптимизировать игру с помощью внутриигровых настроек. Для этого вам нужно скопировать настройки графики либо первого, либо второго варианта, который вы видите сейчас на своих экранах. Первое, это настройки графики упертые в максимальный FPS, однако картинка там хоть как-нибудь сохранится. А второе, это идеальный баланс между качеством картинки и количеством FPS. Картинка будет приемлемой достаточно, как будто бы вы играете на максималках, но при этом fps у вас особо не просядет. Что выбирать решать именно вам, однако в первом варианте будет минимальный input lag. Те, кто знают, что это такое, знают, что это такое. Также нужно скопировать настройки звука. Следующим способом будет настройка игры через видеокарту. Поскольку популярных производителей видеокарт всего два то и разных программ будет всего 2. Я приложу скрины настройки обоих видеокарт. Далее мы удалим ненужные файлы игры, которые никак не повлияют на ее работоспособность. Для того, чтобы это сделать, нужно нажать правой кнопкой мыши по CS GO в свойства перейти в локальные файлы нажать обзор и далее по видосу посмотреть все те файлы которые я удаляю их можно удалять без зрения совести они не повлияют ни на что особенно папки фон с видео с которой вы могли часто видеть как переименовывают их можно также удалять у вас также поменяются шрифты и удалиться фон однако эти папки просто перестанут занимать место на вашем диске если вдруг что-то случилось не так вы в любой момент можете проверить ценность локальных файлов и игра подгрузит все недостающие файлы для ее работоспособности однако на видео все указано правильно поэтому просто удалить все файлы как на видео и все. Следующим способом нам нужно нажать правая кнопка мыши по CSGO, открыть свойства и здесь убрать две галочки. Игровой кинотеатр в режиме виртуальной реальности и включить синхронизацию сохранений со Steam Cloud для CSGO. Они по большей части нам не нужны. Также вы можете отключить overlay Steam, если вы им не пользуетесь. Ну и конечно же нужно будет вставить параметры запуска. Их не так много, потому что большинство из них особо не работает. Самое главное это NoVid, FPS Max Menu 60 и Language English. Остальные можете ставить по своему усмотрению. Ну и последним на сегодня способом будет бинт на очистку карты от крови и попадания от выстрелов, на VASD и на Shift. Вы просто копируете его из описания и вставляете в консоль. После чего, во время того, как вы будете передвигаться, у вас будет автоматически чиститься карта. Что ж, ну на сегодня это были все актуальные способы. Обязательно жмякните там чего-нибудь под видео, если оно вам понравилось. Обязательно напишите в комментариях, насколько у вас вырос FPS. Всем пока и удачи!